Пожаловать к огню среди ночи Это пикник на обочине И в этой зоне отчуждения застряли прочно Становятся дни короче Серое небо В тумане разум Против всех и сразу А вместо лиц противопрятцы Недымая огня, появляемся мы Базы, А место лиц противоказы? Причем плечу в одном строю идут колонны От севера до юга поднялись миллионы Регионы в камуфляже выходят из тьмы Дальше действует Oh, Рожена из не найдут и не достанут. По гитары раздели со мною флягу.